Две подруги сидят, и друг другу пишут. И одна другой пишет тридцать и пять все болит. А другая ей отвечает не могла покороче найти.